Всем привет! Смотрите как восстановить данные с поврежденного RAID 6 массива. Вы видите как создать аппаратный RAID 6 с контроллером Adaptec ASR 6805T, что делать если вышел из строя диск, как его определить и как заменить нерабочий носитель, а еще что делать и как достать информацию с массива если сбоит контроллер, три диска не откликаются и RAID поврежден.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 Как и у любого другого типа массива RAID 6 обеспечивает безопасность системы и хранение данных. Шестой RAID – это избыточный массив независимых дисков, устойчив к потерям информации. Конфигурация данного массива требует как минимум четырех дисков и использует чередование на уровне блоков с технологией двойной распределенной четности. В данном видео я покажу как собрать RAID 6 и шести дисков на базе контроллера Adaptek 6805 t все тесты будем проводить на данном типе RAID. Создать RAID 6 можно с BIOS а или специального софта от производителя контроллера. Чтобы попасть в BIOS при загрузке ПК после инициализации оборудования нужно нажать сочетание клавиш Ctrl-A, а затем в меню открыть пункт Array Configuration Utility. На следующем шаге нужно проинициализировать диски. Для этого откройте Initialize Drives. Здесь отметьте пробелом или клавишей Insert каждый из дисков, который будет включен в RAID массив, а затем Enter для подтверждения. В результате вы получите уведомление, что информация на диске при инициализации будет затерта. Введите Yes для подтверждения. После инициализации дисков можно приступать к созданию массива. Откройте пункт Create RAID. Здесь отметьте диски, из которых будет состоять RAID и нажмите Enter. В следующем окне нужно указать тип массива, его имя, размер, размер блока и другие параметры. Эти параметры желательно запомнить, так как они понадобятся при восстановлении данных с RAID массива. После ввода параметров для подтверждения нажмите Enter. Также RAID массив можно создать с помощью утилиты от производителя данного контроллера. Я покажу на примере программы AdaptX Storage Manager. Скачать ее можно с официального сайта. Загрузите и установите версию утилиты в соответствии с вашей операционной системой. В окне программы кликните по имени компьютера и введите пароль от вашей учетной записи. После ввода пароля в этом поле появится контроллер. Кликнув по нему выведите список подключенных дисков. Для создания RAID нажмите кнопку Create и в следующем окне выберите один из предложенных пунктов мастера настройки. Автоматический или ручной. В автоматическом режиме программа сама предложит более подходящий тип массива для вашего набора дисков. В ручном вы сможете сами выбрать подходящую конфигурацию. В нашем случае нужно указать конкретный тип RAID, поэтому я выбираю второй пункт. В следующем окне мастера укажите тип будущего массива. Если в этом списке нет, откройте дополнительные настройки – Advanced Settings. Выберите подходящий RAID из данного списка и нажмите Далее. Затем в следующем окне вы сможете ввести имя дискового массива и изменить его параметры или же оставить все как есть. Как я уже говорил ранее все параметры желательно запомнить, так как они понадобятся в дальнейшем. Далее отметьте диски из которых будет состоять RAID и нажмите Далее, а затем Apply для сохранения конфигурации. И есть yes для подтверждения. После чего начнется процесс создания RAID. Процесс построения довольно продолжительный по времени, но вы уже можете его использовать. Нужно лишь разметить массив в управлении дисками. В приложении можно посмотреть параметры массива, узнать его статус, удалить и пересобрать заново. RAID 6 устроен таким образом, что позволяет сохранять работоспособность даже при поломке двух дисков. После выхода из строя одного или двух носителей массив будет находиться в деградированном состоянии и при загрузке вы увидите следующее уведомление. Прежде чем выполнять какие-либо действия, нужно сделать backup всей актуальной информации, так как при перестраивании массива может случиться что угодно. Выйти из строя еще один диск, процесс-завистник, или произойдет сбой оборудования, и все данные при этом будут утеряны. Для точного определения вышедшего из строя диска воспользуйтесь программой Adaptate Storage Manager. Чтобы посмотреть, какие диски рабочие, кликните по нему правой кнопкой мыши и откройте свойства. Здесь вы найдете серийный номер диска, который также можно найти и на самом носителе на наклейке. Определив сбоенные диски. Осталось их заменить и добавить к нашему массиву. Подключите новые диски к контроллеру и при загрузке ПК после инициализации оборудования нажмите сочетание клавиш Ctrl плюс A. В меню контроллера откройте пункт Array Configuration Utility, а затем Initialize Drives. Проинициализируйте только что подключенные диски, Insert и Enter. Теперь нужно добавить их к массиву, для этого откройте пункт Manager Race, а затем нажмите Ctrl S, чтобы попасть на страницу управления. Выделите пробелом нужные диски и нажмите Enter, а затем Yes для подтверждения. После начнется процесс ребилда. С этого момента вы можете загружать сервер в нормальном режиме и работать дальше. Полный RAID-билд представляет собой достаточно длительный процесс. При выходе из строя больше двух дисков или поломки контроллера RAID не загрузится. В таком случае вам поможет программа для восстановления утерянных данных Hetman RAID Recovery. Утилита позволяет восстанавливать данные с нерабочих RAID массивов или дисков, которые входили в него. Вычитывает из системы всю информацию о контроллере, материнской плате или программном обеспечении на котором был создан массив дисков, обладает возможностью воссоздать разрушенный RAID и позволяет скопировать из него критически важную информацию. При выходе из строя контроллера вы не сможете достать информацию с дисков. При прямом подключении к ПК система попросит отформатировать накопитель для дальнейшего использования. В таком случае понадобится либо точно такой же контроллер, что не гарантирует стопроцентного успеха восстановления работоспособности массива, либо программа, которая сможет собрать RAID из этих дисков, отобразить данные и вернуть их. Для того чтобы достать информацию с поврежденного массива подключите диски к рабочему компьютеру с операционной системой Windows, система отобразит их окров. В управлении дисками предложит инициализировать а при открытии в проводнике отформатировать. Ни в коем случае не соглашайтесь на предложенные варианты системы, так как это может привести к потере информации. Скачайте, установите и запустите программу Hetman RAID Recovery. На включенные в RAID диски записывается большое количество служебной информации, из каких дисков состоит массив, в каком порядке они подключены к контроллеру, тип RAID, размер и порядок записи блоков количество групп дисков, а также данные о его размере. Собирая всю возможную информацию системы и подключенных дисков утилита отображает пользователю автоматически собранные массивы сразу при запуске программы. В большинстве случаев программа воссоздает RAID прямо на лету и предлагает проанализировать найденные на нем разделы для сохранения данных. В меню программы откройте вкладку менеджер дисков и в строке массива RAID выберите нужные списка кликните по нему правой кнопкой мыши и нажмите открыть. Для начала попробуйте выполнить быстрое сканирование. Если структура не повреждена, этого будет достаточно и программа найдет и отобразит файлы. Если в результате быстрого сканирования программа не нашла данные, выполните полный анализ. По завершению процесса программа отобразит результаты в правой части окна. Утилита без труда собрала рейд не отобразила всю информацию, которая осталась на дисках. В таком случае не придется покупать такой же контроллер, что в свою очередь не гарантирует успешную сборку RAID массива без потери информации. С Headman RAID Recovery удалось достать все данные, которые лежали на данном массиве дисков. Далее смоделируем ситуацию выхода из строя контроллера и двух жестких дисков. При выходе из строя двух дисков с данного типа RAID он остается полностью работоспособным но при выходе из строя контроллера для доступа к информации без дополнительного софта не обойтись. Hetman Raid Recovery автоматически определила тип RAID и отображает всю известную о нем информацию. Для просмотра содержимого диска жмем по нему правой кнопкой мыши и выбираем открыть. Для начала выбираем быстрое сканирование. Программа нашла все файлы которые были записаны на дисковый массив. Для их восстановления нужно лишь отметить нужные и нажать «Восстановить», указать место куда сохранить информацию и нажать «Восстановить». По завершению процесса все файлы будут лежать в указанной папке. Теперь смоделируем ситуацию, при которой вышел из строя контроллер и три жестких диска. В таком случае RAID 6 стоит полностью неработоспособным. Даже если остается работать контроллер, информация будет утеряна. Замена вышедших из строя дисков ничего не изменит. Итак, оставшиеся три диска подключены напрямую к материнской плате компьютера. Если вам не удалось определить, какие из дисков вышли из строя, подключите их все. Даже в такой ситуации утилита автоматически определила тип RAID. А если вашего массива в этом списке нет, воспользуйтесь RAID конструктором. В нашем случае в RAID конструкторе он определился автоматически. Для ручного построения понадобится вся известная информация о поврежденном RAID массиве. Ранее я акцентировал на этом внимание, что создавая RAID вы должны запомнить все его параметры. Если программа автоматически определила тип массива в следующем окне, проверьте правильно ли она отображает его параметры. От этого будет зависеть количество информации, которые удастся восстановить. Если один из параметров указан неверно, измените его. И если все указано верно, жмем добавить и сканируем дисковый массив. В данной ситуации Программа нашла данные, но часть информации повреждена. Попробуйте выполнить полный анализ. В результате программа может найти больше целых данных. Для восстановления отметьте файлы, которые нужно вернуть, и нажмите «Восстановить». Укажите место куда сохранить данные и нажмите «Восстановить». По завершению процесса все данные будут лежать в указанной папке. Вероятность того что три диска выйдут из строя в один и тот же момент очень мала. Однако если диск в системах RAID выходит из строя и заменяется новым, восстановление замененного диска занимает несколько часов, а если это два диска еще больше и если в это время выйдете из строя еще один или несколько дисков, вы все равно потеряете свои данные. Hetman Raid Recovery удалось восстановить данные с поврежденным контроллером и двумя дисками и даже часть информации при поломке трех дисков массива. Это хороший результат, так как при потере более двух дисков из данного типа Raid он встает полностью неработоспособным и все данные попросту теряются. А на этом все, надеюсь данное видео